Всем привет, привет друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заявлен, а серый кролик, или мы, серые кролики. Маленькое небольшое ЧП пришел с работы, сейчас уже у нас 12 обед. Пришел с работы, думаю, дай-ка зайду крочатник. Кто-то что-то мне как чуйка, знаете, такой вот есть зайти. И обнаружил мой у которых сидит кролик, мои деревчанин, серебро. И вот что он наделал, Юлька, сделай мне сюда поближе. Потому что... Ой, повырвал... ну и так видно. О, Слава богу, есть у нас не Chaemix а спрей, а Hellspray, белорусское производство. Правда, пипку ему же дети отломали, но как бы... Вот так, сейчас им, чтобы обезболить. Нет, обезразить. обеззаразить. Обеззаразить. Ну, она немножко, наверное, замораживает. Ну, охлаждает рамку И... <свят> так, одного сюда сложим. Давайте вот это попробуем. Ой, ой, ой. Этому совсем, наверное, немножко не повезло. Да, здесь вот видите? Ой. Ну так уже близко мы не будем, оно видно, что. Ой. Ну, Рыжики пострадали немножко. Ой. Эту процедуру желательно хорошенько так вот. вот да. Не жалеющая. Да. Не жалею. Тише, тише тише. Ой -ой -ой. Тише, тише. Между прочим, очень странно, что крольчата маленькие, а мальчик именно крольчат погрыз. Здесь вот двух местах. Обычно, это это ну, тоже, может, мальчики, не Мы смотрели не, бы? Нет, не смотрел, честно. Помощница тут с нами. Так, тише. Эту процедуру желательно два раза в день сделать, пару дней. Если инфекции там не будет, то все заживет, затянется, и шерсть снова будет расти. Мышцы ткани не повреждены, а просто шерсть, ну, как скальпель снятый. Mm -hmm. Все остальное вроде целое. Ну и хомячки такие же были уже приятненькие. Ну уже, да, хорошенькие. Все, тише, тише, малыш. Тише. Все, все мы их посадим, конечно, отдельно, чтобы уже никто им туда не беспокоил. Ну да, закрыть. Чтобы... Но в жизни бывает и такое. Поэтому всегда смотрите своих, своих кроликов. Как он перолез. Дальше у нас уже вывод. И пошел цыплят, солнышко, давай сюда папа заберет, а то он в врос, напрыскаешь. Вывод цыплят. Сейчас покажем, какое количество здесь у нас... Мы немножко Покажите. поставили. Вот какие у нас малышки Здесь. И Пару смотрю, пушки. там уже тоже уже пошли штуки 4 или 5. Ну, понемножку вот. начинают. Хорошо, что сейчас мы пройдемся, друзья, и все, вам это пока. Покажем. Вот, уже 4 штучки уже вылезли. Яички эти вот с я уже убрал. Смотрю, здесь еще есть. Здесь уже натливаются. Здесь. Ну, они пускай подсыхают, потому что... Потому что... Влажность нужно увеличить, потому что очень сухой какой-то будет. У него такое врожденное или склеилось. Ну сейчас будем смотреть, добавлять сюда температуру. Точнее не температуру, а влажность. Какое количество с 53 яиц у нас получится, мы конечно друзья вам все покажем. Ну вот наших страдальцев мы уже перебазировали другое место. Были они там. Сейчас у нас они здесь. Клетка здесь узенькая, но для них будет достаточно. По поводу барашков. Все, жизнь радуется, но ушки еще не опускаются. У нас одного уже заказали. Вот видите, отметили мы йодом. Ходи сюда, ходи барашек сюда. Такие лохматые чудовища. Не знаю по поводу ее, но мы ее случили, но осеменилась она, не осеменилась. Прощупать практически не представляется возможным. С этим проблема. Та же, друзья, сейчас показываю, видите, мы сделали продолжение поилочек почему потому что нам пришла бесплатная посылка из брестской области сейчас мы друзья все вам покажем пришла вот такая вот замечательная посылочка из белоруссии город каменец а в посылке вот такой презент доставайся бесплатно человек просто пожалел Наверное, моих кроликов, если бы у меня, наверное, как кроликов, и прислал вот такие замечательные ники для Сообщил сам, что ему якобы уже не нужно. В свое время заказывал салика. У него было, что кисы, помощницы, помогаешь. И вот он мне их отдал. Отдал, наверное, штук 20 их было, но я уже их повесил. То есть здесь пустил нипиля. Видите, сюда Которые работают, вроде бы не текут, все хорошо. С этой стороны я еще все полностью не делал. Просто сделал показ для этих вот малышей, которые вот здесь у нас и сидят. Малыши здесь. Здесь у них баночка была. Уже баночка. Уже все. Не нужна баночка. Здесь такая самая ситуация с баночкой. Все. Киса в шоке. Кс -кс -кс -кс. Киса в шоке. Так, мальчика на жизнь радуется, скоро будем взвешивать. А вот этот хулиган. Хотя вот эта резиночка не была закрыта, честно говорю. И вот этот хулиган вылез и натворил вот такой вот шкоды. Этот сидел на месте. Закрываем. Иначе они тут сейчас по с собой еще дотворят делов. где-то крючок мы зацепились, Господи, когда спешишь куда-то. Все, закрыли. Надежненько. Киса, что вы там лазите? Мадемуазель. Также вот здесь у нас акрол произошел. Акрол у нас произошел пару дней назад. Валите, дамочка, отсюда. Вон такие билбосики. Но их всего лишь у нас пять штук. Животики, все как хорошо. Вот можно видеть, да? То есть они не покушали. Сытая пуха. Много. Немножко даже отложил себе на перспективу. Мало ли, что какая-нибудь глупая кроличиха у нас окрол сделает, а пуха будет мало. Здесь у нас тоже пуху нарвала, но, к сожалению, пока еще ничего нет. Но беспокоить ее тоже не будем. Потому что здесь вот такие уже сидят. Там еще сидеть, жизнь радуется. Но по какой-то причине и у нас и у этой кроличихи, и у этой по 5 штук мало пищат. Будем закрывать, чтобы она не нервничала. Здесь девочка уже сукрольная Все хорошо. Уже прощупали. Здесь еще не нащупывается, но повторку я бы подкидывал. Все тоже хорошо. Здесь у нас мальчик и девочка. Мальчика и девочка у нас уже забрали. И вот здесь парочка такая тоже осталась. Нужно будет взвешивать. Дальше по крыльчатам. Здесь у нас такие вот сидят. Телепузики. Жизни радуется. Здесь мамка сукрольная Молодая. Здесь тоже мамка сокровина молодая. Ну эти страдальцы, видите? куда ты что-то нам близкое же. Господи, то уважение. Ну эти. А, красавцы. Вот такая ситуация у нас по нынешним, по нынешним кроликам. Сейчас ходим еще, посмотрим. Кого там посмотрим. Курок, просят. сели на месте. Несутся, не несутся. Что вы тут такие, блин, дручуны? У этого белый носик, блин. Вода есть, корма есть. Пух только, видите, как все это летает. Фу. Поросята пахавали, как это говорят, жизнь разуется, но нынешняя ситуация по ценам на синей. Это какая-то катастрофа. Я не знаю, с каких там перепугов они так поднимают э, цены. Если в колхозах зерно такая же самая еще цена, приписывался его еще килограмм. цена не изменилась. Карма, ну там подорожали на рубль 2, ну это же ничего не значит, что там так не знаю, 200 250, 270, 300 за голову, блин, я не знаю, откуда такие цены берутся. Мука своя еще есть. Не мало, но привезу еще свою. Как видите, вот такая мешенка. На улице у нас замечательная, красивая погода стоит, солнце. Здесь вот солова моя, которая была мокрая. Ну, слава богу, сейчас подсохнет, все будет красиво. Загон уже закрыл курей, потому что закупали бегать по двору, дети не могут выйти, потому что кругом какашка, как минное поле. Ну дай боже, там немножко подсохнет. И сегодня, если получится, начнем делать второй загон. На этом будем сегодня заканчивать, друзья. Всем счастливо, всем счастья, здоровья и благополучия. Мирного неба над головой. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Вам мелочь, нам приятно. Всем пока.